Пусть будет у тебя всего в достатке, Чего обычно многим не хватает. Любви, здоровья, а в душе порядка. И медленней пусть время дни листает. Совсем не приуроченные к датам внимание близких и цветов букеты. А все, о чем мечтала ты когда-то, Пусть в жизнь вольется солнечным приветом.